Привет, дорогие зрители и подписчики моего канала! И в этом видео я расскажу вам о существовании Слендермена и существует ли он вообще. А как вы думаете, существует ли Слендермен? Ваш ответ пишите в комментариях. А мы перейдем к видео. Сразу скажу, что Слендермен не существует, так как несмотря на многочисленные теории и фотографии, пока нет 100% доказательств того, существует ли Слендермен на самом деле. Поэтому каждый человек вправе самостоятельно решать, верить ему или нет в то, что в темноте может спрятаться страшный монстр, который в любое время может утянуть неизвестность. Немного о Слендермене. Слендермен – это монстр, выделяющийся своим высоким ростом и тощей фигурой. У него нет носа, глаз и других частей лица. Одет он в черный похоронный костюм, белую рубашку и красный галстук. Называют этого монстра еще тонким человеком. Согласно легенде, объясняющей, существует ли Слендермен – Монстр живет в лесах и местности, где постоянно присутствует густой туман. Подобные пейзажи служат для него отличной маскировкой. Нападает монстр, растягивая свои и так немаленькие руки и обнимая жертву. Затем он уносит ее в неизвестном направлении. Люди при виде тонкого человека впадают в ступор и не могут сдвинуться с места и позвать на помощь. Еще пальцы монстра могут превратиться в чупальца. А теперь к теме. Существует ли Сандермен на самом деле? В 2009 году на форуме была создана тема, где любой желающий мог предложить новых персонажей для страшных историй. Виктор Серж – человек, представшийся монстра Слендермена. С той поры ужасный образ распространился по всему миру. И что самое интересное, люди начали присылать доказательства, что Слендермен существует. На многочисленных снимках можно было рассмотреть странное существо, имеющее тонкое и высокое тело. Фотографии фиксировали тонкого человека в лесах, в темных помещениях и тому подобное. Чаще всего образ появлялся в Норвегии, Японии и Америке. Кстати, на этом же форуме есть информация, что у точьего монстра есть брат-антагонист, Сплендер. Внешность у него похожая, но костюм цветной. Его главной задачей помочь вернуться домой забудившимся людям. Во время создания «Тонкого человека» многие люди спорили и предлагали свои версии. Откуда появился образ странного монстра? Некоторые проводили аналогию с персонажем немецкой сказки Высоким Человеком, представляющим собой безликое пугало. Другие уверяли, что корни истории берут свое начало в румынской сказке о двух девочках, встретившихся со страшным многоруким монстром, одетым во все черное. Размышляя о том, существует ли Слендермен и откуда он появился, люди вспомнили и о книге Владимира Даля, а точнее о его герое-жордяе. Было еще много различных версий, которые в какой-то мере можно было отнести к тонкому человеку. Но на одном варианте никто таки не остановился. Есть такая, также и другая теория, указывающая о том, существует ли Слендермен на самом деле. Впервые образ высокого человека в костюме был описан в начале 90-х годов. В Стерлинской библиотеке были найдены снимки с изображением тонкого человека. Что интересно, они были сделаны в день, когда в безвести пропало 14 детей. В этой истории есть упоминание, что кроме детей пропадали и взрослые, которые занимались фотографией. Именно делая фото монстра, они пропадали навсегда. С каждым годом история тонкого человека обросает все новыми фактами. Люди рассказывают о встречах с монстром, к примеру, кто-то видел его ночью на своей кроватью. Другие представляли фото и видео доказательства с участием Слендермена. В марте 2014 года он появился в одной из серий известного сериала «Сверхъестественное», что вызвало к его персоне еще большой, больший интерес. В итоге люди просто перестали различать, где правда, а что является лишь плодом фантазии. Психологи имеют свое мнение насчет персоны тонкого человека. Они утверждают, все, что это всего лишь отражение главных людских страхов. Вы этот образ вселили все самое ужасное, что может произойти в жизни. Ну вот и все. А теперь поставьте ваш не страшный лайк и подпишитесь на канал. Также репостните видео в соцсетях. Вашим друзьям будет также интересно посмотреть. Всем пока! Oh.